Урок истории. Вовочка, кто был следующим патриархом после патриарха Никона? Ммм, патриарх Кеннон? Вовочка, какая самая большая страна в мире? Гондурас Марь Ивановна. А где он находится? Везде. Мама, сегодня вечером меня не жди. Почему, Вовочка? Потому что я уже дома. Так, Вовочка, завтра в школу с родителями. Ну, Мария Ивановна, сегодня же только 1 сентября, а в нашей школе с этого года вводятся превентивные меры. Папа, у меня к тебе два вопроса. Да, слушаю тебя. Первый. Можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? Второй. Почему нет?